Мы рады приветствовать вас на третьем всеукраинском турнире по пауэрлифтингу и жиму лёжа «Характер». Он традиционно проходит в Дергачах. Очень приятно отметить, то, что география в этом году еще стала шире. У нас есть представители Ивана Франковска. У нас также уже есть люди, которые к нам постоянно приезжают. Это и Киев, и Одесса. То есть как бы мы всегда рады всех приветствовать. Стараемся как можно больше повышать уровень наш. В этом году у нас, благодаря мощной поддержке нашей администрации, в частности нашему главе Константину Сергеевичу Житкову, у нас прекраснейшие подарки, ждут всех победителей. И мы благодарны всем, кто приезжает каждый год к нам и рады приветствовать всех на нашей земле в городе Дергачи. заниматься пауэрлифтингом вот уже полтора года за это время мне удалось выполнить кандидата в мастера спорта в этот раз на всеукраинском турнире характер я хочу выполнить и приложу все усилия чтобы эта цель стала достижима мастера спорта хотела бы от себя добавить что пауэрлифтинг этот где закаляется не только сила, духа, вы становитесь сильнее моральный, физически, эмоциональный. Я, в свою очередь, хотела бы призвать всех мужчин, именно мужчин, чтобы они занимались именно плавителем. Не ходили в зал, заниматься бодибилдингом, смотреть на себя в зеркале, а именно вот здесь, на помосте, приходили и показывали свои результаты. Первый раз я на соревнованиях таких старов. Спасибо организаторам очень большое, что приняли тренеру Бандуре Александру. Спортсменам что занимались спортом, поднимали штангу. Ну, это все интересно. Я занимаюсь у Тавкана Василия, я упорно готовился к этим соревнованиям. Мой результат 50 килограмм, и я одержал победу. Я еще буду готовиться и приходить на соревнования. Всем участникам соревнования удачи. Это традиционный турнир для этого времени года и для этого города. Значительно расширилась география турнира. Очень напряженная борьба ведется как среди мужских, так и женских весовых категорий в плау-рифинге и в жиме Данный турнир является отборочным для чемпионата Украины, который состоится 8-9 декабря в клубе «Тетра» в городе Харькове. Хочу пожелать всем спортсменам до конца года показать свои наилучшие результаты и в следующем году с новыми силами вступить в бой.